Всем добрый день! Сегодня хочу посоветовать, кто не знает, что посмотреть, два приключенческих фильма про корабли и острова. Один Uncharted отсутствует на карте, второй Затерянный остров. Затерянный остров очень затягивает. Он э, Почему-то он был в списке комедий. Нет, это не комедия. Там смешного, смешного ничего. Но это как такой умеренный ужастик, э, жути наводит. Ну, начнем с анчард. Вы знаете, что есть теория искусственной земли. Кто-то не знает, как к ней относиться. Я тоже не знала. Также ключи, ключи, не только я о них говорю. В, этой, в этом фильме есть два ключа с красными и синими камнями. Два ключа, которые являются доступом к сокровищам. Эти ключи почему-то связывают с сосной. То есть сосна, механическая земля, механические подземелья и ключи. И два ключа. Два ключа на гербе Ватикана. Но если у Ватикана оба ключа, значит у России или был, или есть еще один ключ. Неизбежно. Потому что как я вообще эту тему нашла. Трижды переснятые 12 стульев. И эм, внимание заострено на фразе «Может тебе ключи дать от квартиры, где деньги лежат?» Я думала, что это ключи от порталов. Ну, не, неизвестно, от чего ключи, но ключевая тема есть. «Золотой ключик» и фильм, и мультфильм. Особенно с учетом того, что в ту эпоху, чтобы снять мультфильм, там же делали сколько? 10 минут снимали целый год, перемещая фигурки бумажные. И, и «Королевство кривых зеркал» – ключ, ключ. Так что если у Ватикана есть оба ключа, значит в природе их больше. И с ключами связывают со сном. В этом фильме, как и во втором, рассматриваемом сегодня, двое мужчин и одна женщина. Знак «Пацифик» обязательно обозначают. И ключи. В обоих фильмах тема фашизма и фашистские династии. Династии откуда-то очень из глубины веков. Упоминается дата... 1462 анчарт на карте отсутствует 1462. Что там было? Здесь ее упоминают в связи с курением, но все же надо читать между строк. Что-то еще хотела сказать по этому фильму, но основное вот дата 1462 знак пацифик в обоих фильмах фашистские династии глубиной в столетия. там много столетий в обоих фильмах и э, в первом фильме ключевая тема ассоциированная с сосной и с механическими подземельями во втором фильме э, я не хочу испортить впечатление от просмотра поэтому я не буду говорить много чтобы это не было как этот э, который говорит кто убийца чтобы не было так, я не буду расписывать много, лишь скажу символы, которые зацепили. Девушка в белом и лежать, хрустальный гроб, саркофаг. Когда я это увидела, я подумала, что вряд ли они его раскроют, чтобы убедиться, что... У того лаборанта не получился опыт, чтобы ее похоронить и дать покой. И вряд ли они ее разбудят. Вот я так при, предугадала, и так оно в итоге и вышло. То есть я сказала, она останется лежать в, в том же положении ничего не изменится. А в белом и лежать значение этого сюжета я уже описывала ранее. Кто смотрит канал, тот знает. Дальше. Вместе с ней получился опять-таки знак Пацифик: Двое мужчин и женщина. Один из мужчин пил вино, второй уплыл по воде. Я просто описала фильм как есть. Два вопроса вызвал фильм. Во-первых, пауки, кто будет смотреть? Ну, кто, кто хочет какой-нибудь типа ужастик, вот умеренный вариант. А пауки пауки почему пауки молчаливый остров то есть полное одиночество и э, их спутник оказался фашистом они его это, там с ним не было конфликтов он сам погиб и в хороших сценариях не бывает такого, чтобы что-то было лишнее или недостающее. В хороших сценариях делают так, что ты ни один компонент не можешь выдернуть или вставить. Нет лишнего. А здесь вот линию с этим третьим спутником, который был и потом сам упал в яму и погиб. Там можно убрать этого спутника безболезненно из сюжета и ничего не изменится. Или это не очень ловкий сюжет, но в таком фильме, который затягивал. Или это кривой сюжет, или это подсказка, опять-таки символ на что-то, на что-то неизвестное. Еще одно замечание по обоим фильмам. В первом фильме название «Uncharted» отсутствует на карте. Что отсутствует на карте? Место, которое не присутствует в текущем мире, правильно? Другой мир, другое измерение. А во втором фильме «Полностью одинокий остров, лишенный людей», даже тех, кто что-то там основал и работал. То есть тоже как бы отсутствующее место на карте. Вот что объединяет еще раз оба фильма «Фашистские династии». Это долго подразумевается, что у фашизма история намного более древняя. Знак «Пацифик», где один из мужчин ассоциирован с алкоголем, один из участников «Она». Один из фильмов подтверждает в очередной раз символ «Женщина в белом лежать хрустальный гроб». Добавляется тема пауков. Оба фильма как бы описывают пространство, которое не существует в текущей нашей реальности. Это что-то до или что-то параллельно. Ну и, может быть, одна из самых любопытных находок подтверждения теории механической земли и связи ключей с сосной. Единственная ремарка с моей стороны. Если у Ватикана два ключа, значит, в природе их однозначно больше. И в довершении рубрика «Ликбез по гематриям» или «Собираем числа везде». Везде собираем интересные числа. «Russian Federation». Я удивилась, посмотрите ведь название составное из двух слов, насколько была бы велика вероятность, что случайно получатся такие интересные числа, где либо две девятки, либо восемьдесят один. Восемьдесят один это девять умножить на девять, либо число кратное шестьдесят шести, делящееся на шестьдесят шесть, а шестьдесят шесть это перевернутые девяносто девять. Опять две девятки или соотношение с 81. Очень интересная подборка. Я такое первый раз вижу. Еще одна любопытная находка – это число 600. В слове а латинскими буквами. Дело в том, что у меня накануне был сон. Помещение, лестницы, столы, и женщина сидит за столом и показывает мне документы, бумажки и говорит «600, 600, страна оформлена неправильно, 600». Я, я когда проснулась, подумала, какая это страна, я искала 600 в названии Украины, я еще искала, пока ничего интересного не, не зацепила в Гематрии, USA и Чина, Китай может еще будут идеи а 600 я нашла в слове Россия вот оно 600 и 600 было, почему я вспоминаю это сейчас кстати 600 было в фильме это отсутствует на карте очень шифрованный фильм там это надо пересматривать еще раз чтобы найти где что-то было я не знаю, как, где это может быть полезно рассматривать гематрии государств, где это могло бы быть полезно. Мелькнула мысль, что если где-то в фильме будет число, может быть оно отсылает к этой стране, а может и нет, я не знаю. Но факт остается фактом, числовые такие подборки очень интересные, это само по себе интересно. И еще одно замечание, кто-то через сны действительно иногда дает подсказки тем, у кого нет интуиции, но эти подсказки такие по капле, они очень нормированы. они очень редко иногда, но елки-палки точно, потому что это был, был сон, потом я открываю гематрию и нахожу. Это было тоже буквально ну, несколько вариантов. Какова вероятность найти в гематриях число 600, и чтобы оно было связано именно со страной? Допустим, приснилось какое-то 600, допустим, я его нашла в каком-то слове или в названии страны, но во сне у меня было именно в связи с тем, что страна оформлена неправильно, страна. То есть во сне число 600 было связано именно с государством. И вот, пожалуйста. И еще, ну, тут много любопытных акцентов, начиная с даты 1462. Такой была подборка интересных заметок на сегодня, просто наблюдение. До новых встреч!